Фишки терминала Quick. Я рад всех приветствовать. Сегодня выходит третья часть видео, которые посвящены таким интересным фишкам терминала Quick, которые, может быть, кто-то знает, кто-то что-то не знает, но которые реально облегчают торговлю и использование данного терминала. Терминал сложный, огромное количество всяких наворотов, большинство из которых ну, я вообще даже никогда не притрагивался и вряд ли когда-то буду использовать. А для кого-то, может быть, вот какие-то фишки, которые я сегодня расскажу, тоже пригодятся. О чем сегодня хотел рассказать. Построение неких, точнее экзотических графиков, не то, что там какие-нибудь каги или что-то еще. Нет, экзотических в смысле параметров не просто цены и объема, Ну и, например, волатильность такого инструмента, который иногда может пригодиться. Но иногда не то, что пригодится, иногда очень необходим для торговли. Расскажу, как синхронизировать графики. Многие смотрят похожие инструменты, ищут корреляцию, но смотрят это не совсем так, как это лучше делать. Проговорю по оптимизации квика и в конце автозапуск терминала квик покажу, а для чего это нужно, где это можно скачать и использовать. Ну, поехали. Ну, я сразу да, скажу, что я использую. В данном случае записываю там не на самой новейшей версии, на версии вот, 8.13. Мне она нравится. Очень много а, про обновления я уже говорил в предыдущих видео. Я не сторонник вот сразу обновляться. Потому что вот сейчас вышла версия 9.7, и там один из а, релизов этой версии. Исправлены различные косяки, косяки, косяки. То есть. Вот версия 9.3.9.5 была очень неудачной. Там много было косяков, проблем. И многие, кто использовал, в частности, торговых роботов, очень намаялся с этой версии. Многие даже перешли на версию 8.13, 8.12. А потом сейчас вот вернулись на 9.7 и проблемы пропали сами собой. То есть вот были некие такие косячки. Что я имею в виду под экзотическими графиками? Ну вот все мы видим, да, график у нас цена и объем ну классика да можно поэтому торговать и все вроде как нормально но иногда а, здесь вот текущие та, торги здесь куча много всякой можно вывести информации но вот я к примеру вывел такие понятия вот здесь как волатильность и открытый интерес как построить для них график на иногда вот возникает а, сложность самый простой вот вывести вот параметр который вам нужен а, в текущую в текущие торги таблицы Таблица, соответственно, вот здесь создается окно текущие торги. И, соответственно, что сделать? Открытый интерес. Вот давайте возьмем а, Сбербанк или нефть. Нефть. А, правой клавишей мыши кликаем. И здесь появляется в контекстном меню график открытый интерес. Все, просто мы его кликаем. И вот у нас, правда, черный получился. Если правой клавишей у меня есть шаблоны белые, я просто привык к белым графикам. Все, я его наш. А, белый шаблон. И здесь причем у меня... Там линия была здесь а, прям свечной. Вот одна минута. Мы видим как меняется открытый интерес. А, что такое открытый интерес? А, понятие это для, как видите, только для фьючерса. Видите, открытый интерес для акций он не существует. А, что такое открытый интерес? Это количество участников, которые открыли какую-то сделку по фьючерсу. То есть, если акции, понятно, вот их выпустили, там миллион акций. Все, они есть миллион акций. А здесь может быть какая ситуация на срочном рынке? Есть фьючерс, я могу открыть новую позицию, и кто-то тоже обязательно откроет новую позицию. Я открываю лонг, кто-то обязательно откроет шорт. То есть если я фьючерс покупаю, кто-то его мне продает. Если у меня как у покупателя не было раньше фьючерса на нефть, и тот, кто у меня его, тот, кто мне его продает, у него тоже не было фьючерса на нефть то открытый интерес возрастает, то есть еще одна пара участников вошла в рынок. Я, честно говоря, вот не помню, что такое открытый интерес, это количество там удвоенных участников или. А мы сейчас посмотрим, если он открытый интерес четный всегда, то значит это удвоенное количество участников. Но смотрите, всегда четное, четное число, значит, соответственно, учитывается я вошел Купил, кто-то мне продал, плюс два участника. Еще я куплю, еще одну сделку совершаю, еще один фьючерс покупаю, кто-то мне продает, еще плюс два участника, если у нас до этого не было позиций. А вот если я покупаю новый фьючерс, а кто-то мне его продает и закрывает свою позицию, я открываю новый, а кто-то закрывает. Открытый интерес не меняется. То есть количество участников, один вошел, другой вышел, не изменилось. И, соответственно, если я позицию закрываю и встречная заявка тоже закрывает кто-то позицию, <coughs> открытый интерес падает. То есть люди выходят из позиций. <coughs> ну, особенно важен открытый интерес, это для опционов. То есть если мы там посмотрим, вот у меня есть здесь доска опционов, вот открытых позиций, как бы открытый интерес, здесь очень важно. То есть если в каком-то страйке, Открытый интерес высокий, мне будет проще из этого страйка выходить. Больше там участников, больше в него вошло. Если вот открытый интерес 10. Представляете, там если он удвоенный, получается 5 участников всего максимально на этом страйке. Кому я там буду продавать, вообще непонятно. Дальше, если мы вот все страйки посмотрим, посмотрим дальние, все, вот дальше уже вообще никого на дальних страйках нет. Вот, есть страйк 53 по сентябрьской экспирации фьючерса здесь вообще никого на этом страйке нет все то есть здесь я ну естественно и стакана здесь стакан кстати может быть вот смотрите здесь тот стоит на покупку на продажу но еще никто не купил и ни у кого нет вот этой позиции на этом стройке то есть войти в такую позицию достаточно стрёмно занятие потому что выйти будет очень проблематично вот что такое открытый интерес вот, и мы с вами его сейчас, соответственно, вот построили. Вот у нас появился график. О, интересно, да? По нефти. какой-то момент, но здесь может быть не минутку. Здесь я бы смотрел какие-нибудь 15-минутные графики. Видим, да? Что интерес к нефти рос. Рос, рос, рос. Сейчас начинает падать. Открытый интерес. То есть, кто-то постепенно выходит из позиций. Я сейчас не буду говорить, как это интерпретировать, каждый тут по-своему уже смотрит, но вот возможность построить такой график э, очень простой, возможность построить есть. То же самое по волатильности. Вот для опционов очень важно, какая у них волатильность. Вы в текущие торги, правой клавишей мыши и э, нажимаем. Так, где у нас? Вот график волатильности. Все. Вот у нас появился построенный график волатильности. Падает или растет волатильность для опционов, но это... Очень важно для дальнейшей торговли использования их. Вот. Но мы сейчас не погружаемся в алгоритмы торговли. Вот. Это первое, что я хотел рассказать. Следующее синхронизация график. Вот эта тема очень интересная. Не секрет, что есть инструменты, которые друг с другом коррелируют. То есть похожий инструмент. Например, вот Сбербанк, Сбербанк-Преф. Ну, мы сейчас возьмем более интересные. Вот, например, многие смотрят, там, рубль-доллар, когда он растет, и что происходит в этот момент с фьючерсом на индекс RTS. Вот два фьючерс. Как их анализировать? Можно вывести дополнительный график. Вот я вот сейчас правой клавишей мыши, график цены-объема. Ну, их как-то рядом поставить и следить, да, что происходит с одним графиком, что происходит с другим графиком. Ну, понятно, можно так делать, но удобно это, ну, мне кажется, не очень. А что сделать, чтобы было максимально удобно и комфортно а, работать? Смотрите, а, берем график а, фьючерс рубль-доллар, правой клавишей мыши, редактировать и добавить. И здесь мы выбираем новый, новый фьючерс и ищем здесь а, фьючерс на индекс РТС. А, тоже берем а, Ближайший. Сентябрьский. РИУ 2 Вот он. Э -э, так. Опа, никак найти его не могу. Вот риу 2. Добавить. Ну, соответственно, он поместится в новое окно. Применить. Вот он там появился. Э -э, объем сейчас мы сразу вторую область удалим. Он сейчас нам не нужен. Вот у нас график появился. И смотрите, вверху у нас фьючерс на рубль-доллар. А снизу у нас фьючерс на индекс RTS. И смотрите, вот та знаменитая антикорреляция, когда они ведут себя противоположно. Здесь мы падаем. Давайте посмотрим. Прям. Вот здесь четко прослеживается. Идет падение, идет рост и когда здесь какое-то расхождение на одном графике это смотреть просто и графики соответственно они синхронизированы мы всегда свечка под свечкой очень удобно смотреть вот смотрите здесь боковик а здесь какое-то падение вот упал фьючерс на э, индекс ртс все соответственно вероятность того что он отрастет очень велика и действительно да вот здесь вот такое видно локальное расхождение было он здесь упал а поскольку здесь фьючер стоял в боковике он потом взял дейятроз да вот на этом можно сыграть и на одном графике конечно смотреть это гораздо удобнее единственное что у вас может быть возникнет проблема при вот автоматическом переходе к следующим контрактам надо проверить но по-моему квик по-моему не очень адекватно их перебрасывает раньше по крайней мере такое было он сюда один контракт переходил к следующему, а второй контракт синхронизированный, по-моему, нет. Вот раньше так было. Ну, проверьте при следующей экспирации, получится ли у вас автоматически вот такие графики перейти, чтобы Quick автоматически перекинул на следующий контракт. Теперь по оптимизации терминала Quick. Ну, очень много есть различных косяков у QA, что он очень память жрет и очень много требует для своей работы. Ну, какие самые основные можно сделать настройки? Ну, во-первых, чтобы у вас система, заказ данных. Так, вот а, настройка сейчас, основные настройки F9. И здесь, вот начиная с какой-то версии, появилась котировки, появилась возможность умным заказом данных. Вот я вам рекомендую всегда ставить умным заказом данных. В этом, в таком режиме он работает оптимально. То есть, если у вас выведены какие-то графики по какому-то инструменту, или вы какие-то параметры в текущие торги, в таблицу вывели, Quick будет подкачивать эти данные автоматически. То есть не надо здесь вот выбирать определенные соответственно, инструменты, там, выбирать параметры. Не нужно. Quick достаточно неплохо все это делает, вот, начиная с каких-то восьмерок версий. Все, вот поставьте так и забудьте про это. Все должно работать. И еще вот есть такая интересная вещь, что очень сильно растут всякие лог-файлы. Посмотрите, давайте сейчас я открою просто там, где вот у меня расположен терминал Quick. Вот он ну от компании BKS, кстати. Он. BKS в последнее время у меня такое, используется как больше демонстрационная торговля. Основная торговля идет все-таки на брокер открытия ну не знаю нравится мне брокер открытия если кто все-таки чуть, -чуть чем-то не устраивает его брокер там вот квтб большие проблемы там промсвязь банк э, рекомендую открыть попробую дополнительный счет ссылочка вот, реферальная есть э, под видео брокер открытия ну э, я считаю вот для меня сейчас брокер номер один при всех его недостатках он меня больше все устраивает поэтому если кто надумает попробуйте не сразу все деньги переводить а просто попробовать так и смотрите здесь а, есть такие лог файлы вот текущие даты лог инфолог и видите, не лог. А вот эти файлы иногда разрастаются до да, фантастических значений здесь может быть не 28, 8 а там 50 100 мегабайт 200 даже 500 мегабайт и конечно при таких объемах квик начинает тормозить и даже иногда падать. Вот я просто эти периодические данные из папки просто удаляю. Так, вот он сейчас не может. Мы сейчас закроем терминал quick. Удалим этот лог файл. Так, сейчас он какое-то время это занимает на удаление. Так, раз. Видите, еще вырос он два раза. А я всего лишь quick закрыл. Просто эти файлы мы грохаем. И делаем, соответственно, Следующее. Снова запускаем терминал Quick. Я вот сейчас меня на другом экране запускаю запуск. Э -э иконку нажимаем. Идет запуск. У меня, соответственно, здесь автологин работает, автоматически загружается. И смотрите, я лог файлы грохнул. У меня ничего не изменилось в работе терминал Quick. Все подгрузилось. Все работает. В общем, если заметите какое-то вот такое подвисание, медленные работы, зайдите и лог-файлы просто грохнете в папке, откуда квик запускается. Я вас уверяю, у меня никогда ничего от этого не падало. Ну, если вы там боитесь что-то испортиться, ну, всегда должна быть иметь запасная папка и всегда должны быть запасные настройки. Про это я уже говорил. Вот Тогда у вас не проблем, всегда вернетесь. Все. Все отлично, все загрузилось. Теперь по поводу автологина. Ну, это удобно, особенно, когда используешь каких-то торговых роботов или нужно автоматически загружать терминал Квик на удаленном сервере, то я использую автологин. Единственное, что здесь недостаток, нужно, чтобы к этому рабочему месту, где у вас находится Квик, не было доступа посторонних. Если это так, автологин очень удобная тема. То есть вы Quick не вводите логин, пароль, а он вводится автоматически. Где это все найти? Заходите на сайт kbrobots.ru и здесь есть в разделе демо, заходите сюда, есть форма, которую нужно заполнить для того, чтобы получить. Это форма номер один у нас, это демо-версия роботов, а вот форма номер два, автологин, терминал Quick и, кстати, очень полезная фишка, время до окончания свечи. Все, сюда заполняем форму, и у вас все придет на почту. Если не придет, напишите на почту. Здесь вот в контактах тоже все есть. И вы вам в частном порядке вышли. То есть вот это вот э, вещь такая удобная. Вот я разрываю соединение, и потом снова его подключаю. И вот он эту клавишу нажимает автоматически. Мне не нужно ничего вручную делать. Логин, пароль введен, и снова сейчас у меня котировки появятся. Все, я подключился автоматически ну вот собственно наверное все что я сегодня хотел рассказать спасибо всем за внимание надеюсь что что-то из того что я рассказал вам пригодится в дальнейшем до следующих встреч всем спасибо не забудьте подписаться на телеграм-канал ссылка под видео в описании всем счастливо